Друзья, привет, с вами я, мистер Интересный, и сегодня у нас новый подкаст, интервью с Ацербитом. Это я. Да, это он. Да, сразу же в начало, сразу же в начало. Новые типа рубрики. Назови три любые ника игроков из прошлых сезонов, которые ты хочешь, чтобы было интервью следующим из них. Прошлых сезонов? Да, ну которые сейчас все равно остаются и играют с нами. Но Бля, лучше... это сложный вопрос, это очень сложный вопрос. Ну, с Фрозером... Кастом uh -huh. эм, был или нет, нет, я не не помню. было с Кастом. Вот с Фрозером, с Кастом, наверное, я бы хотел. И... Блин. Ну вот, хотелось бы, конечно, наверное, с одним из... <с Возможно, <с, с Корончиком или с Центомирчиком. Хорошо. А расш... <смех> <смех> О, кстати, вот и он. Вспомнили. Ну да, к вопросу. Я бы хотел Фрозера Каста и, наверное, Тамерчика. Ага. Ну вот. тогда э, будет голосование, и за кого проголосует, тот следующий будет. <смех> Скажите Опа. спасибо, Ацербиту. Да. Ладно, давай тогда начнем. Это, наверное, это был нулевой вопрос. Первый mm -hmm. вопрос из э, всех вопросов, которые есть, это, наверное, кто ты вообще такой? Потому что, ну, может быть, кто-то не знает, кто ты. Да, ну, мне тут все на сервере знают. Ну, что тут рассказать? Я с Тёмой уже давно общаюсь, как 2019 года, mm -hmm. когда еще не было дерьма, когда у нас были только реалмсы только бесплатные, которые вместе с лицензией выдавались тогда. Mm -hmm. и, и потом был Кингкрафт тупой сервер там с донатами был я там согласен, тоже многоэтаж нахуй построил и потом взорвали блять <связываю> да кстати про вот про вот тот кинкрафт вот ну. некоторые не знают но вот именно на кинкрафте появился меч для нарезки свинины ну ты потом О. расскажешь про это там есть ну. такие вопросы точнее какие будут такие будут ну да. вот не больше спойлер Uh -huh. А потом открылся Дирм, и я с первых дней играю, и вот до сих пор уже, сколько он существует, все, все стадии развития я застал. Uh -huh. Все хорошо помню. Абсолютно с кем я играл. Со всеми, да. Я сейчас тебе пойду список. А, ладно. Я, естественно, нахуй список на пост, блядь, на на полкниги нахуй напишу. Uh, Ой, uh... на полкниги. Че, несу? Ну, много людей, много людей я видел. Много. Видел, слышал. Имел. И с многими я очень хорошо дружил, но вот все уходят, а я один остаюсь. Да, ты один, наверное, до конца и останешься. Наверное. Ну. Да нет, сто процентов, Чем никуда мне уходить? Ну, так, дальше. Например, ну, откуда ты можешь быть вообще? Оф, ну, уже такие личные вопросы. Ну, ладно, меня зовут Андрюша для всех. У Андрюша! Остальных. Ладно. Я уроженец города Бельце. Республики молдова 19 марта 2007 года я появился. Заспавнился в районном роддоме города Бельсы. Заспавнился и начал играть. И начал и сразу же, как родился. Ты сразу, сразу телефон же да. в руки дали, и ты сразу же зашел именно в Майнкрафт. Слушай, ну я прям, ну, с гаджетами нормально был, когда еще мелкий. Но это никому нахуй не интересно, я думаю. Просто я смотрел подкаст Мелопи, он там начал свои истории жизни рассказывать. Ну, типа, может, кому-то это интересно, на самом деле так. Слушаешь, слушаешь. Ну и вообще, да? Деле... Ну, да, да, да? Ну ладно. Да-да-да. Ну-ка, вот тогда ты сказал, что с гаджетами ты был хорошо. Твой самый первый телефон, который был, помнишь? Кнопочный Samsung а. серебряный. У моего мати был, он мне поднастоящий достался в первом, во втором классе я с ним шпилял. А то есть Потом... с... до первого класса у тебя не было, да, их? телефон. Да, да. Н нет, подожди, дай вспомнить. Давай. До первого класса не было. Потом в конце первого класса мне уже купили мой сенсорный Samsung. Uh -huh. Такой крутой, забивной. Потом я его потерял в снегу. Весной нашел его в грязи. не работающего. Ну ладно. Блин, я так хочу восстановить тот телефон, тому память, потому что я на том телефоне, чтобы ты понимал, играл в Майнкрафт на версии... 1.15.0 последняя версия, вот когда вышла, я помню, я на нем играл вроде бы, если не ошибаюсь, или даже раньше, мобильная, это а. так давно было, там и миры, блять, мне купили тогда Майнкрафт, когда он стоил 50 рублей в play плеймаркете, версия тогда, я начал играть 0.9.0, угу. хорошо помню, меня мой друг из детсада подсадил, самое смешное, что сейчас мы до сих пор с ним общаемся, угу. он мы типа лучший друг, но в Майн он вообще не играет, а. я охуеваю. Ну, нормально. Бывает ну, же такое. Ну. Вот, смотри, ты сказал, например, что первая версия именно PE Minecraft, у тебя была вот одна, да? А вот ПК-версия, какая у тебя была самая первая? Фух. Я... Сейчас, дай-ка подумать. Ну вот моему папе на, ком... на работе дали ноутбук. Uh -huh. Он тогда в логистической, логистической компании работал. Uh -huh. Тогда он, я попросил скачать Майнкрафт. Последняя версия на тот момент была 183. Точно 183. помню, 183. Да, я тогда начал играть на ПК, он там жутко лагал, все остальное, uh -huh. но... Э, мне показалось, что она старая, потому что в, в меню креатива uh -huh. не было командных блоков. Я тогда уже понасмотрелся всяких видео саных про командные блоки, там всякая херня. Я не знал, что его через команду нужно получить. Uh -huh. Я наоборот думал, что эта версия не последняя какая-то старая, где их еще не добавили. Но такая вот прикольная штука была. Ну, ну да... Получается, все равно ты тоже раньше меня начал играть. Блин, обидно. А так. ты вообще новичок? Ты в каком году? В 17-м, 16-м? Не, -не, -не, -не, начал играть? не, -не я сейчас тебе скажу. Году, наверное, 15-м. Я начал. Да? Меня, потому ну, что ты Немного я... больше моей 6-летней игры играю. Э о игры ну, да, сестры я не... играешь. я не так много играю. Потому что, я вообще, я говорю, я об этой игре узнал, может, я умело, по-моему, договорил, но еще раз повторюсь, что мне просто друг рассказал об этой игре. Мне тоже. Я вообще зашел просто, типа, мы у него в гостях сидим, он такой, ну да, попробую, я такой у где-то даже может быть возможно, если найти переписку, то, там вообще будет, нет, там не переписка надо было, там вообще что-то надо было искать одно, там какие-то фотки у меня даже я кому-то скидывал, что мы сидим в Майн и гоняем. <связь> не помню, ага. кого. ну, короче, если поискать, можно даже попробовать найти. Но <связь> мы просто сидим реально у него в гостях, просто таки играем в Майн, мы такие... Мы сразу же пришли такие с братом домой, такие, как игра называлась? Ищем сразу же. А вы не знали тогда, 2015 год, что такая хайповая тема была, чувак? я тебе говорю. Если ты был в интернете, ну, тебе тогда на тот момент было лет, ну, 9, чувак. Я должен был в Ютубе сидеть и там... Сейчас тебе скажу о Ютубе. Я В 2013 году я свой аккаунт вообще первый зарегал. Это тогда первый... Я с вами сидел. Чувак? Я с маминого аккаунта а, ну, сидел, нормально. потом в четырнадцатом свой зарегал тоже. Не, я в тринадцатом зарегал, и вот тогда только... А, тогда, по-моему, я какой-то у меня телефон Филипс появился, да-да-да. я тогда такой, что такое Ютуб? У меня просто, у меня был интерес такой, я захожу, и там у меня отдельное такое приложение Ютуб, и я такой, что это? А тебе сколько лет было? Тринадцатый, это сколько? Получается, семь мне было. Пиздец, ну если я про Ютуб знал, вот прямо с самого детства. Я говорю, я такой, что это за приложение? Объясни, я хотел его вообще удалить. Оно меня бесило, почему-то. Я такой, что это, открыл, сварю видосы, такие, ладно. Чё а что за видосы тогда были а в 2013 году? А я не знаю, там же тогда я был не зарегистрирован, там рандомные просто попадались. Блять, ты чувак, у меня, я когда в Ютубе сидел, мне было лет 5, ага. я там такую херню смотрел, это просто пиздец. Его сейчас наверняка забанили, просто тогда, ну, наверняка хуже модерировался Ютуб, чем сейчас. Ага. И я такую парашу смотрел, там типа какие-то ёбнутые 3D-анимации, не знаю, кто их делает. Допустим, про то, как мамаша запекла своего новорожденного ребенка в этом, э, бля, в духовке. А. Потом пришел ее муж и, ну, по сравнительству отец этого ребенка, насколько я понял тогда, охуел с этого, и на этом все заканчивается. И вот это все дерьмо, оно вообще без звука было. Мне так стремно это было смотреть. Но оно мне всегда, всегда, всегда, всегда было в рекомендациях. Я не каждый день пересматривал. А. Потом, после него мне рекомендовало... Ролики какие-то, трейлеры к фильмам ужасов тоже без звука почему-то uh -huh, были. Uh -huh. Потом мультфильмы про говно. Это, наверное, там этот, как uh -huh. его... Наверное, серия из Южного парка, ну, сколько uh -huh. я сейчас помню. Uh -huh. там какой Это был 2D-мульт, как из говна лепили снеговиков и на говне там этот, на санках катались. Uh -huh. И потом мне почему-то всегда рекомендовала мистера Бина мультики. Я, мне поэтому мистер Бин ассоциируется с говном каким-то. Uh -huh. Я uh -huh. не знаю, я его боялся, когда маленький был не ну нормально. У него всякую смотрел. В пять лет уже умел набирать в опере браузер сиськи и попа и смотреть. Однажды мне мама спалила было неприятно. О. А что, вот на каких ютуберах ты был, наверное, вот, когда только ютубом? Ну, зарегистрировался на нем. На ну, вот я-то когда еще совсем под стол начал ходить, ну, совсем мелкий был, 5 лет, 5, 6, 7 лет, я прямо очень и до сих пор по жести прям лего увлекаюсь. Угу. У меня до хера лего сейчас на полках стоит угу. именно «Звездные войны». А, ну, и давай, есть ну. один канал на ютубе, и... и сейчас я напишу его в чате. Давай. Я не знаю, может, вот пацаны, кто, кто из вас его смотрел? Наверняка никто. Вот этот, он американский. Этот чел, ему очень повезло. Он, ему, блядь, в 7 лет, или во сколько, ему подарили звезду смерти наборной пиздатишей. Все вообще, Лего Звездные Войны, там, ниндзяго Мира, я так ему завидую. Ладно, давай тогда дальше, вот. Ну, как ты появился на Дирм? Расскажи свою историю. Она у меня, наверное, одна из самых-самых-самых экстраординарных, потому что таких человек на сервере всего лишь три. Да. 3. Я Родион, ты и Кристофор, 3. да, 4 уже получается. 3. Ну, не суть. Ну, я же говорю, с, с тобой уже общался давно, и uh -huh. как только появился Дирм, я сразу же зашел. Ну, Дирма тогда еще не было. Просто выживание с подписчиками, с и, наверное, мы хотели назвать его так, сервер интересного. Ну, Сколько потом ты помнишь. Да -да -да. И вообще, сначала это же было просто типа повыживать один раз Да, на и один день закончить. Просто, и да, и... на самом деле думал, что мы сейчас повыживаем один день и реально дальше будем выживать. То есть я не думаю, что это на один день. А -а -а. Как-то не просек эту фишку. И думал, ну, Ханов красавчик, он все-таки тебе сказал, а ты. ты Если бы тогда Ханова не было, то тогда я бы это сказал, наверное. По-моему, вы даже вдвоем это больше сказали. То есть, ну, мы стояли а, тогда рядом Ханов с сказал, этом, с а ты поддержал сразу же. Да, да. Вот, Потому и что так... я, я думал, что так будет, я вообще хуял, что, ну, что ты этот, на самом деле не собирался этого делать. Mm. Так что так, да. Ну, нормально. Я. да. А как другие челики зашли? Вот, допустим, Ханов, он тоже с самого начала, получается, был у да, тебя он. подпис? Он считает, с первого дня также играет. Да, но не так активно. Ну, да, вообще из он... тех холдовых игроков я самый активный, можно сказать, Кристофорум ну, да. именно. Потому что мы с ним, во-первых, с первого сезона играем, и вот реально там типа по жести строим постоянно, что-то добываем, угу. что-то вертимся. Ты и так заходишь, ну вот да, по мере возможности. Я сейчас, я все равно хочу больше начать немного заходить, но из-за того, типа девятый класс, там же экзамен у нас. Вот начинается. именно. И вот я... бурушко, жестко. Да, вот и за... посижу больше готовлюсь, и поэтому, не, как есть время свободное, так я сразу же захожу. Я тоже. Я у меня по-моему, у меня всегда майн открыт даже чтобы риал навлакает чтобы майнд у меня ну я потому что я ничего не сижу я просто браузер у меня всегда открыт и все не у меня тоже но у нас школа такая что мы у нас все учебники электронные типа все на сайте а ну понял тогда ага ей короче загугли, там школа алгоритм успеха в белгороде чекни а окей чекни. интересно Я не знаю кому это будет на самом деле блядь никому ну а вдруг угу ну, а вдруг и реально. Может быть, кому-то будет интересно. Вот особенно цену. Ему <laughs> цена все интересно. Ну, цену все интересно. Ему как прямо подряд любые постройки, любые... дать вот придумать что-то, угу. он все придет, придумает, может быть даже. Так, смотри, дальше. С кем ты очень хорошо дружишь на сервере, а с кем нет на сервере? Блин. Ну, слушай, ну вот столько-столько человек было, с которым я дружил, которые ушли. Uh -huh. Вот первая моя самая компания. Ханов r 6 в Ангурос. Да, вот. э -э Ханов ушел. ушел. Это... <свеч> самая алдовая компания. Самая алдовая компания. Вообще, такие охуенные ребята были. Ханов Ангурос, этот э -э R6V. Потом ар 6 ушел. Да. Ханов ушел. Второй сезон закончился крашем. У меня депрессуха жесткая была, то, что второй раз уже третий город отстраивать не хотел. Да, Ушел уже... на пол на три месяца, по-моему, uh -huh. вернулся, и уже Ангурос опять играл. Я, я зашел на Росбос второй уже. Uh -huh. Получается, на третьем сезоне. Начал там по жести играть. Потом мы с Ангуросом постарались он тебе город uh -huh. продал. Uh -huh. Со всеми, uh -huh. блядь, моими постройками. Я вообще единственный тогда в Росбо сидел и реально вот один строил пирамиду, печку. Небоскребы, дома, вот я все uh -huh. рил, один строил. Там никто, никого, кроме меня, не строили. И тогда этот. Э, со мной тогда еще играла 6 в опять присоединился. Uh -huh. И Квайнс. Уву, вот Квайнс уву, блин, такой красавчик. Я по нему скучаю очень сильно. Потому uh -huh. что мы с ним хорошо играли. Ну, я вообще по всем скучаю, кто ушел сейчас. Не, yeah, вот я об этом же. Если некоторые думают, что, ну, ушел, так ушел, да? На самом деле, да, вы на меня расслабили, деле... ребята, с разбитым сердечком. Ну, на самом деле, реально, обидно за каждого. Особенно за всех игроков, которые больше всего, как бы, влиля... влияли на что-то. А, 6 веханов. Да. Кейк. Кейк. Тоже. А что с кейком? Я не знаю. Ну, он интерес к игре потерял. Вот недавно заходил, совсем можешь посмотреть. По логам. Uh -huh. Он так прошелся по своей старой базе. где ему как-то уже впаду знаешь, играть. Ну, видно по нему, что как-то, знаешь, ему уже больше Fortnite по душе. Типа, он, блядь, этот Наруто посмотрел уже совсем ебанулся на главу. Ну, uh нормально. -huh. Yeah. Yeah. Короче... Я тебе говорю, короче, здесь вот так. много кто уходит. Вот э, думают, что uh -huh. ушел. Все, значит, все про него забудут сразу же, но... Я перечисляю. Нетар, Набикс, Шейки уходит шейки ему уже не интересно ар uh -huh. 6в ханов ангурос Фу, подожди каково бы мне не упомнить э -э кейк буте аурини этот мейсон uh -huh. как его Кузя, который мне слил этот как его слил э -э сид дерьм 2 uh, милопи мой любимый стрил который меня бесил Суперну, uh -huh. бластер э -э Кого еще? Лил Грис. Uh -huh. Ладно, это Рофул. Uh -huh. кто, кто там? Кто там? Ну, много, много, много кого, да. было. Я помню, какой-то хип-хоп, челик еще был. Вот я вообще долго хотел все найти, пытаться. видите это... Вити еще какой-то ну, был, да, я припомню. Я все хотел... Он На своих стримах раньше, да, вот который первыми на сезон, чтобы я где-то нажал команду White List написал. Чтобы показать а, хотя еще бы... куча, куча, куча чел, ну, которых ников не запомнил. Которые приходили, но я помню моменты, как мы с ними играли. Вот, ну. ребята, вот, ну, вы смотрите это интервью, знаете, я каждого из вас запомнил. И запомнил, я как сторожило, как осташка всех себе записывает. Записал? Думаете, я вас поименно не распишу вам, где, блять, где, кто и когда соснул хуйца. Вот у у нас даже он в Discord, ходу есть, но он на первом сезоне играл. У него олдки нету. Роли олд. Он он то заходил, то выходил. Mm -hmm. Вот. У него, он тогда, я помню, у него с аккаунтом какая-то фигня была, то он покупал, у него крали, то опять покупал, у него крали, и вот так и происходило... Ой, начинается любимая черезня. Нормально. Блин, как я обожаю этого алкаша с третьего этажа. Ну, нормально. Вот. Mm, Складка-то как на какая душе. Гениальная, да. Песня, просто. Песенка. Но ну, я потише сделал, может. Ну, нормально. Вот вот да, за особенно, хочется. да. За особенно обидно, наверное, вот. А, сейчас, которые еще остались. Вот, например, уйдет сейчас шейки, да, ты сказал? Ему шейки, ушло, Скорее всего, да. Да. Mm -hmm. Я как понимаю, сейчас Милопи ушел, да. Уйдут еще все, mm -hmm. кто. Большинство, кого он призывал. вы. Да. Это пол уже. Минимум пять человек, он сказал, он привел. Значит, минимум 5 человек может сейчас уйти. Да, Мелопи очень жалко. Он да, такой, за ну, вот за него согласен. Мелопи. ты же посмотришь это интервью. Про него, жалко, и... жалко, это как да. говорится, про него плохого даже слова не сказать. Да ну, конечно, сказать это может некоторые... Другие молодцы, люди, Мир... которые... Фантомирчик и Фрозер могут сказать про него что это плохо. Ну, Но... мне про него даже сказать реально нечего. Да, но он не писал тем что он там этот когда я играл строил он все время ходил просто с антимирчиком дрался на самом деле когда я мне не было он там ресурсы добывал оказывается То есть Нет, это да. мне вот просто я бы может быть может быть мне кажется он написал там причину, что типа ему перестал интерес мне кажется все таки это из меня больше была причина ухода что да? потому что также было с дэнчиком как раз что, типа, я ему немножечко на него наорал, не поверил ему тогда, вот. Также я же начал на него вчера, что они когда пытались добиться э, насчет Акселерона, возврата их от Фрозера. А, ну, на, мы тогда просто искали причину, очень сильно руки с кого-то за Грифферит, и этот Акселерон вспомнил, что когда-то полгода назад на начале сезона угу. ему Фрозер не вернул. Он бы он он еще бы вспомнил и про... И да, но. да, да, и мы пошли, короче, вот этой херней заниматься, но что-то я вот в штаны наложил и просто все вещи, которые взял на место, положил uh -huh. и посмотрел со стороны. Он бы это еще, как говорится, про свой ТЦ вспомнил, а, который ему снесли. Да. Да, так жалко, что меня тогда не было, когда его сносили. Да я просто сижу, я помню, сижу просто отдыхаю, мне таки пишет он, «Меня ТЦ, меня гриферят я такой, «Что случилось?» У меня ТЦ сносит, такой, кто сносит? Он такой, хизари, там ангросы, такой, чё за...? я им пишу, что за приколы. Они такие, да, я просто захотелось снести ТЦ. Да не, ну ТЦ он вообще на по дамски построил. Блять, в низине у него, у него окна у ТЦ выходили на землю. Это полная херня, Но... вот хуже, блять, не придумаешь, нахуй. Ну вот это-то да. А блока просто от, от, от земли, ну что, нахуй эти окна нужны, нахуй в том вообще... Месте построил его. Говно, короче, ТЦ был. Хотя сам по себе прикольно, вот будь он в другом месте, было бы Да, мне кажется. Смотри, вопрос такой: почему именно твой у тебя ник отцербит? и как ты его придумал? Очень интересная история. В моем аккаунте 2014 года в Google Play, когда ты играешь какие-то игры, uh -huh. у тебя создается какой-то игровой никнейм рандомный, чтобы тебе туда зачисловалась, какая-то там их спа, знаешь, уровни. Ну, то, я понял. И у меня там какой-то ник был, ACR, какой-то D-TetBuild, большой буквы, там 465. Но я из этого запомнил только acr И когда создавал себе свою лицензию, и ник, э, я именно его вел. Хотя до этого у меня их дохуя было. Блять, в Roblox я том лаки 151 нахуй, это вообще что за пиздец, блять. Потом я был мистер Гарри нахуй на YouTube. Хотел YouTube канал открыть в 11 лет. Ну, нормально. Ну, то есть такие кринжовые. Я бы сейчас поменял, сразу с у них потому что иногда играю все-таки. У меня там дохуя прогресса есть в некоторых режимах. Ну, забей уже, блядь. Ну, тогда, я бы мог. Андрей, Андрей 2014 Pro, блядь. Какой, какой? Андрей 2014 Pro брал А, Ну, нормально. Пацаны, вступайте в мой клан. Упс, сори, мы там в клубную лигу играем. Я, конечно, не президент, но хороший клуб. 18 тысяч кубков нужно. Нормально реклама за рекламу бан ну да, ладно да, рекламу другого сервера да. смотри тогда же вот что сервер начали мы создавать да вот что мы решили оставить его до конца там еще на месяц там и так далее еще на месяц, еще на месяц. да там еще на месяц так он еще и существует ладно смотри мы же тогда ставили вопрос что как же мы будем называть сервер и как по моему ты же нам сказал это название Дирм. Правильно? Да. вот да, Как и ты и его все... такое вообще придумал? Я просто ты спросил, я буквально опять минут так пораскинул картишками. Угу. Картишки пораскинул, мозгами тоже пораскинул. Подумал так, и демократическая игровая республика Майнкрафтеров. Я там поцельски это переставлял. Но созвучнее всего было Дирм, хотя созвучнее конечно, словом дерьмо. Но, тем не менее, все-таки название прижилось же. Ну, и... Хотя и республика нихера не демократическая, то у нас тут единственный админы, выборов никогда не будет, блять. А почему? И не, не знаю, знаю может быть. не но ты что-то отказался. Нет, что я тебе скажу так, что если будет пятый сезон, то ну, у меня ну, была идея, что возможно первые два месяца я буду числиться как президентом временным, да. И потом будет созданы, создается партии, и но это, проводятся я выборы. Выиграл. Чува? сейчас это бессмысленно, бессмысленно. малой. вот и я так, об этом же хотя бы онлайн человек 30 знаешь который постоянно бы был да например, вот и я об этом, вот этом же это... поэтому я реально думаю что к пятому сезону мак это все сделать но реально вот самое главное чтобы реально будут партии думаю все задим типа госсобрание вот это большое но да чева это только будет мы загадываем так наперед ну да, об этом же. А то, может, я завтра скажу, что все до свидания. А я помню, тогда ты создавал вообще два названия сервера. Типа Демократическая игровая республика Майнкрафт и какую-то еще. Не помнишь, какое она была? Я не помню. Ну, всем мы уже насрать, Ну, согласен. Мы выбрали одну, нам понравилось, и слово. Значение. Ну. Так. Ну, не будем скрывать, ты играл когда-то у нас с читами, правильно? О, слушай, подожди, я не тихий. Э, ну, как тебе сказать бы это так? Блять, э, С читами я неразрывно связан прямо вот таки с первого дня существования Дирм. Первая алмарская, как говорится, появилась у меня, угадайте, каким способом, блядь. А, читами, да? Потом... Я ничего не говорил, просто сами догадайтесь. Я ничего не знаю. Так просто вас на мысль навел. Намекнул, да? Просто что-то. Намекнул, но я ничего не утверждаю. Ну да, потому что, ну реально, было как-то очень странно, что мы там еще даже железки половину не было, у тебя уже алмазка. Полностью вся. Ну, были такие моменты. А ты Экстрайм пользовался или просто чем-то таким? Я ничем не пользовался, я ничего не говорю, что что-то юзаю, Просто сказал, что мне первая алмазка была. Ну да, ладно, ладно, запомни. Но ну, текстурбак X-Ray у меня был, да. Был у меня когда-то. А -а -а. Когда-то, примерно сейчас у меня он был. А -а -а. Но он мне просто хранится на всякий... Сл... Ну, не на всякий случай, ну просто на мне ну, есть. Просто лежит, просто никому, лежит. Да. Кому он после, мешает? Когда... Кому он мешает? Когда я после шахты вообще был, не помню уже. А -а -а, ну нормально. И тогда, кстати, экономика, блин, на DERM 3 тоже этот. И... и на втором сезоне, конечно, Да везде третьем, было ноль. И... и вот только на этом сезоне я... А, нет, я тоже. Я на Тури добывал сексрейм. а ну да. Вспомнил да. такой случай. Был, был, был в самом начале. Ну вот на третьем дерьме, даже когда уже под конец, чтоб ты понимал, у меня было пол шалкера за которые я откупался а, у тебя. А, ну нормально. 15к, которые вы мне нашли, 5 к фаров, они были накопаны читами, блять. А, на решил Я только был читером. И настолько был читером, что от одного мощного, мощнейшего чита, меча на 15 тысяч лутинга, я откупался алмазами, которые накопил с читами. Ладно, нормально. Задумайся, какой гондон. гандон. Я задумался, какой то гениальный. Смотри, ну тогда что ты думаешь о людях, которые играют с читами? Давай, расскажи-ка нам. Ну, главное, чтобы никто не юзал читы, кроме меня, я считаю. Потому что вот если бы у кого-то был меч на 15, к а на третьем сезоне не у меня, я бы очень сильно бомбил. Угу. А Так с щитами, ну, копаются люди, сейчас так понятно, каждый, каждый это каждый хотя бы раз делал, каждый третий и каждый четвертый, наверное, прямо сейчас вот и юзает это ну, на постоянке. Ну что уже с этим сделаешь? Согласен, каждый Хаскер использует щиты. Кстати, с хакером можно было бы интервью сделать. И спросить, зачем он использовал читы, да? А у него много претензий к нему есть. Он же на первом сезоне помнишь, что чему... мы, ой, Уф. там у него сразу помню. же, вы по-моему да. два игроки, которые два с самого первого ч... э... в первый час, можно сказать, использовали уже читы. Он в первый день два раза был забанен, блядь. Но... Просто это насколько нужно проебаться, чтобы за день два раза быть забаненным первый же день существования сервера? И насколько помню, мы когда этот, перешли в этот э, вент, он просто полетел ломать да, кристаллу, да, вообще да. никому не стесняясь. Но... Потом ты его разбанил через Не, потому что я тогда, я тебе говорю, я тогда не верил, я, я как я а убил, я Я, помню... я, я, я, я такой, стрел, он полетел прямо так нахер. Нет, на... в чем прикол, на стриме это но что он полетел, я говорю, Хаскир, вырубай ты свои читы, и потом его разбанивают, Типа, мне показалось. Ага. Но потом мы его еще распали, и он дрался в клетке с медведя. А, да, все вспомни. Там на спавне прям у нас это было. Я, я в клетке я построил да, на да, да. медведи, чтобы он дрался. Ну. Я ему еще дал железную броню меч, чтобы он, знаешь, что безвыигрышная лотерея была. Вот так орал там дрался, бедный. Ой. За жизнь на сервере. Ну тогда давай, вот здесь, как бы, вытекающий вопрос. Что ты думаешь о Хаскере? Кто вообще он для тебя такой? Ну, Хаскер, ну, его очень прикольно, этот, пулить, потому что он что этот, бедный какой-то, несчастный, вообще как-то ответить особо не может. Угу. Но... Ну, на самом-то деле, он, не знаю, наверное, какой-то бедный школьник, знаешь, его, наверное... Классе не уважают, там, знаешь, родители его бьют, блять. Не знаю, что с ним, но какой-то этот weed Нахер больше... он постоянно свои проекты создает вонючий. Нахер он youtube канал ведет твой порошник, который никому не нужен. Наверное, у него низкая самооценка. А, ты не видел? Это сейчас прикол. Если ты зайти на его сейчас канал, да? да. То прикол такой идет вообще, что он шапку сделал новогоднюю, типа, да? Mm -hmm. Там прикол такой, он взял меня туда вставил. Меня а, ну и Мейсона. Можешь чекнуть? Я уже готов подождать, мне не трудно. Это я интересный зарежу. Это Мейсон. Ну, конечно, он же должен, он должен показать идеи, у которых он ворует идеи. Я вам такой вчера. Короче, он мне это скидывает. Я сейчас реально зачитаю переписку, что он мне скидывает. Сейчас, где вот? у меня он не заблокирован, просто у меня замуж. Поэтому, если даже он мне напишет, я даже не узнаю об этом. Я вчера просто решил просто... Мне кто-то написал, я смотрю, Хаскер у меня выше всех. Я такой, каким образом я ему не писал. Захожу, он мне такой пишет. Можно я тебя вставлю в свою шапку? Кидать мне скрин. Я такой, законченный, нет? Я ему пишу. Вот тогда лучше фразу мою поменять. Э, э, типа, не зарежу я пиш, на, пиш, говорю, да? А пишу, как всегда у Хаскера э, плагиат. Хм, че он меня не добавил? Не знаю, что он меня не добавил, я бы там говорил, твоя мать шлюха. Осуждаем, как слова. Это моя only фраза Хаскеру, только это. Потому что реально, про него уже. То есть, мне кажется, если бы давно бы он как бы хотел от нас уйти, да, отвязаться, как бы. Он бы давно бы просто сказал: до свидания! Я ухожу от вас. Везде бы ушел, просто бы от нас, чтобы нигде нас не видеть, не слышать. Нет. Он создает новые Аки, сидит тут еще где-нибудь, да? Я даже не подожди, удивлюсь. Подожди, Я даже не Только. удивлюсь, как сейчас. Я даже не удивлюсь, если он сейчас где-то с того Ака здесь сидит. Вполне возможно. Ну, я даже не удивлюсь. Чекаю, у него на одно из видео, 6 месяцев назад, выш... euh, называется, в поисках мирного Ваймворл 6 месяцев назад вышло. Uh -huh. Подожди, это же мирный Ютэ, который вам реалом загрифил. Это... Мы пор все. это Мирно ЮТ, Мирно ЮТ. Ты какой-нибудь забивный ник скажи, вот я только сейчас понял. Мирный ЮТ. Задумайся. Мы тогда не знали вот этих шуток про забивных, знаешь, ну, а вот ну, ну, Мирно ЮТ. Это прям сейчас знал. тренд. Он... Блядь. Он назвал себя мирным до того, как это стало мейнстримом. стримом. Это просто гениально был. был чел, это просто гениально был чел. У я не видел. Этиру Сидел... Это Хаскер, до того, как появился Хаскер. А, кого на сервер ты считаешь э, адекватным, а кого нет. И почему? Адекватным? Ну, более адекватным. Я... Адекватным. Считаю адекватным... Э, тебя. Потому что ты админ, мне нужно, чтобы ты мне мудрку вернул. Конечно же, Роди, потому что он друг админа, мне нужно, чтобы админ мне вернул. Конечно же, Кристофора, да? Он брат админа. Потому что он вообще брат. Твою маму считаю адекватным, папу. Тебя, конечно, второй раз. Не, ну на самом-то деле, всех. Кроме? Кроме, я не знаю, ну, наверное, Ярика Бро, потому что у него забивная забивная аватарка, и походу это не рофл, и РП он плохо отыгрывает. Так-то, наверное, у нас ну прям конченных людей нету Хаски даже нормальный человек наверняка в глубине души. Поэтому ХЗ. Мне кажется, я особо как-то... Конечно, банана я быкую на банана, но там история была такая, что мама он Росса обозвала. По моему ты за зацепился. На него быкуешь только да. по факту. Да. Но смотри, быкую я из-за него, на него из-за того, что на третьем сезоне я же в Гластоне был. Во-первых, я там единственный человек играл. А Во-вторых, он вообще ничего там не делал. И в-третьих, он в 11 лет завел себе девушку в Майнкрафте, которая потом, мне кажется, вообще мужиком 30 летним оказалась. А, и помню, помню, помню, а Он помню. такой идиот. Помню это, да. Свадьба Дерзасти. была. Свадьба Мы на была... свадьбе его загрифили. Красиво было. Помнишь? У меня, меня осталась даже Я запись, помню, ди у нас... запись Дискорда. А... У меня его записался именно экран с Дискордом, как мы там сидели базарили. Было прикольно. Я помню, у меня у нас тогда, по-моему, был на третьем сезоне самый большой пик онлайна. Да, 20 человек. На его свадьбе. Вижу, что. Он какую-то хрень сделать? Зайдет миллион, будешь что-то реально подготовишь. Зайдет 2-3 человека. Вот пошли свадьбу, кого-нибудь еще устроим. Давай, давай там. Ты, ты и Кристофор. Следующий вопрос. А, Чувак, смат... я тебе так скажу: вот это прям топовая тема, потому что тогда из-за этого грифа там куча людей поумирала. Я две топовых сета на заридки а... поднял оттуда и просто убежал типа там неразбериха была, там хер пойми, кто чьи ресурсы собрал. Поэтому ну, это топо было плюс ресурсы. И это было очень весело. Очень весело было, согласен. Ну, особенно... Но, мне кажется, было не очень весело тем людям, которые просрали всю броню. А подожди, так я тоже просрал, я а. же чужих два сета <реш> собрал вместо своих. <с trisa> это, ну, где-то как бы... Будет, где-то прибудет. А, ну нормально, нормально. Такое же тоже бывает. Не, ну нормально. Видишь, кто-то потерял, ты подобрал, кто-то там еще подобрал. Да, yeah, это Круговорот Лохов в природе называется. <с move> ну нормально, да. Самое главное, не круговорот Ацеров. Потому что тут один круговорот не будет. Ну, тут один Ацербит только в мире есть. И да. Да, смотри. По-моему, на каждом сезоне у тебя был город. Да. И всегда, получается, ты его строил. Значит, расскажи о своих городах на всех сезонах Дирм. Можешь? Well, ну первый первый и второй сезон это один и тот же был Росбой Сити. На первом mm -hmm. сезоне мы буквально начали там только траву засаживать, это mm -hmm. был я. А на втором сезоне, да, мы уже красиво там построили, оформили. Да, yeah, я помню, э... лаву поставили. Но это уже под конец было, под конец нашего так сказать правления на сервере. Я там начал садать жестко гору, потому что она меня бесила, я не хотел ее убирать вручную. Тогда кирки же даже на если не ошибаюсь, с, с пешкой и два, и, и, ага. и фигнуться, они, они так моментально не ломали камни, поэтому, чтобы сломать вот эту херню, это было просто такой гемор. Uh -huh. Я просто решил сетнуть, ну это, это очень тупо, это, блять, не лишился бы лобки, нахуй, наверное, бы на третьем сезоне немного модером бы был. А, ну, но, но, как, бы не, но, как бы то ни было, я вот это вот все сделал. У меня забрали опку, и мы с ребятами пустились за все тяжкие. То есть я Ханов и Ард6В, мы взяли все наши ресурсы, оставшиеся нелегальные. Там несколько мечения, 15 кад для нарезки свинины, кирки на удачу 50. Мы все улетели далеко, потому что чекаешь наши инвентарии и эндерчеста. Да. Улетели далеко. Там была яма 4 на 4 чанка. И недалеко от него были сундуки с ресами, которые оттуда вы выкопали, и мы вот под ними заложили эти, как их, оружие судного дня, как мы это называли. Значит, они все таки у вас были дальше, да? Они у нас были, Ох они хранились ж. просто, мы их не использовали. Ах, вы ж Так оно и было, да. Но... Потом же мы постарались с каким-то городом, который мы думали, что сетнул траву в себе. А, не-не-не, вы постарались с Крисом. Да, да. Вы тогда начали, что типа они сетнули вам там траву? Пришли, начали угу. орать на них? Потом сломали им всех механизмы, где этот мы играли в мафию. <с David> ну да. Да, и нормально им так подпортили. Да, только потом оказалось, что они реально ничего не сетнули. <софью> <софью> Но это тогда это реально выглядело, как будто не сетнули. Вот обидно, мне кажется, там было э, вообще то место, которое они строили уже, Да. Угу. Они же с Хизари тогда были, строили. Хизари, подожди, да, Хизари да, тогда да, был да. еще? Да. Он, по-моему, в начале третьего сезона ушел от нас. Нет, не в начале, подожди, это второй сезон был. Нет, он на третьем ушел, да, это все правильно, значит, потому что там, угу. я помню, на третьем сезоне он ушел. Родион забрал его, э, ту территорию, и сделал там дачный комплекс, да. Угу. А на втором сезоне, да, Хизари был. Только у нее другие ники были, у нее же куча была Хита, там у них ник был, Кактус, как-то его так звали. Катакуз, Катакуза, это он? Да, да, да, это он был. Офигеть, я не знал, сколько еще таких челиков, которые типа под разными никнеймами скрывались. Хз, честно, Ну вот Фрог Фрозер я знаю, получается Хизари и Христофор такие еще. Не, много кто там был, по-моему, с такими никами разными. Mm -hmm. ну короче хаскер это веселый человек которого как бы если бы, я его... бы его вернул на сервер он бы тут построил свой дом из кубиков и я его взорвался на третьем сезоне самый прикольный потом был мне угрожал что он заложил 4 шалкера динамита по моим городом и если я и если я его город дом не восстановлю из коробок то он со своей связи возьмет и короче мой город ей взорвет. Ой там такой был цирк у них какая-то вообще была, типа, у него какая-то была секретная группировка сервера нашего, эти Они... Ой. Уже есть группировка, которая должна была портить все И что, они, они, наверное, портили все как эти мыши из Ну, портил, типа, да? должны были, но там были хорошие люди, которые мне рассказали об этом сразу же. А, это стукачи их в тюрьме за это, Петуша. И ладно, фиг с ним. Там да, просто такой шел даваться. разговор. Мы просто тогда пытались Хаскира забанить нахер. Пытались найти причину? Да, мы, мы все искали. Я помню, я его когда увидел, и, э, зашел на сервер просто с админакой и захожу, и там он с читами летает. Я так охренел. Я сколько? Я за ним, наверное, 10 дней наблюдал подряд. Ни разу его с читами не видел. Он просто бегал спокойно. И вдруг такой шиу, как полетел, такой, ни хрена себе! ты показывал даже ролики. Да-да-да, там такие прикольные, да. Согласен. Так, смотри, вот как раз про твой меч для нарезки свинины. Когда он появился и для чего ты его делал? Смотри. История этого меча начинается еще очень-очень давно. Когда еще дерьма не было, как я рассказывал, на твоем первом проекте KingCraft, в котором uh -huh. ты реально занимался. Это, ну, нереально. И тогда я с каким-то челиком познакомился. Может быть, это даже да да и подожди, или нет. да не настолько давно играет. Uh -huh. Я не помню, но, короче, еще до Дерма у меня была какая-то подруга, которая там играла. И или с ней, или с кем-то другим Челиком, мы строили мою многоэтажку. Uh -huh где я квартиры продавал. Uh -huh. И так случилось, что он говорит, у меня щиты есть, давайте создам любое оружие. А у нас же у всех опка была, как бы. Uh -huh. Говорю, ну давай сделаем меч для нарезки свинины. Потому что у меня уже тогда был скин со свинюшкой. Он такой, uh -huh. окей, давай. И uh -huh. сделал, и... Этот... Да, он создал меч, uh -huh. и этот дебил, короче, написал неправильное название. Не меч для нарезки... Для... Сейчас. Раз, два, три. Uh -huh. Не для нарезки свинины, а для нарезки свинины. Ага. Uh -huh. Это максимально тупо, блядь. И, блядь, он просто написал неправильно, но ничего уже делать. Он создал топовое очарование, я такое себе сохранил, знаешь, в этот панели ну, быстрого понял, доступа. Да, а И потом его доставал там то на съемках, то где-то еще. И вот на дерьме. Э -э не помню, как я его на тр... на, на втором, на первом сезоне понятно, как его получил. Ну да. Вот я не помню, как я его получил на третьем. Вот серьезно я я, помню, говорю, момент... я тоже не понимаю я так и не понимал каким образом ты его получил у меня посмотри, вообще не разница у тебя обки был. не было когда ты возвращал тебе я помню вещи тебе возвращали а я не мог на сервер зайти я сидел через этот наблюдал за демкой твоей чтоб ты ничего такого не набрал себе вот вопрос да. я тоже не очень понял каким образом он у тебя появился что-то я... Ну, я помню, короче, за Росбой Сити uh -huh. какая-то чернуха творилась. Во-первых, за Росбой Сити был клад с моим мечом. Туда uh -huh. вообще никто не ходил, поэтому на нормальное, безопасное место я просто в одном месте закопал в сундук, и а там меч мой был. Uh -huh. И... Хочешь прикол? Uh -huh. Я вообще не знаю, каким образом. Это, наверное, шанс 0-0-0-0-1%. Но я этот блядский меч абсолютно случайно дюпнул. Я хз, как это произошло. Вот ей богу, я хз. У меня его просто появилось два. Это когда уже все, когда уже все эти были пофикшены дюпы. Uh -huh. его, я его просто вытащил из этого из сундука, заглянул потом обратно, когда я креперов убивал. Uh -huh. И там он еще один лежал. Наверное, автосохранение сработало Может, или что? Можно. Я не знаю, но это просто для меня такое, такое блаженство было. я я в тот же день, чтобы ты понимал, пошел спрятал один меч там другой меч, блядь, другой меч в другом месте, uh -huh. в каком-то захолостном домике на границе. Uh -huh. И вот буквально в тот же день у меня спалили, потому что я вот думаю, не классе яйца в одну корзину, да, положу uh -huh. их в разные места. Против тот дом вообще никто заглядывать не будет. Но вот нет, Дэнтик заглянул туда, спалил меня, написал этот в чат uh -huh. тебе, и ты меня забанил тогда. Uh -huh. Ну да, а чё? Ну вот это, это не было непонятно, откуда реально мечи эти появляются. Я не помню, откуда он у меня был. Я Мвизоров убивал быстренько, чтобы а, маяки А, ну да, были. нормально, нормально, нормально, да. Я ему креперов убивал, свиней, там, чтобы еда была. Э, а я у ты думаешь, у меня в банке столько бабок было, ну. Просто нормально. Ну, крутая экономика, ладно. Экономика на третьем сезоне вообще была лучше, особенно, блядь, Дуаров. Ну. Ты просто ебейший чувак. Четыре двойных сундука за день я мог мечом намесить. Буквально, не за день, за пять минут. вот я еще тогда жаловался ArCV на то, что э, на втором сезоне, когда я убивал Крипера этим мечом, у меня полный шалкер был у этих uh -huh. аров. Ой, не аров, а... ну, это пороха. Поняла, ага. А на третьем зоне, почему-то, когда я их убивал, у меня уже было пол, э, даже не, не половина шалкера, что-то 40 стака или 5. Uh -huh. это, да, я, мне очень было грустно из-за этого. Uh -huh. Очень тяжело играть. Я в шоке. Ему а, еще так. и грустно было. Мне еще грустно было то, что там было, были шипы. Uh -huh. на 15 тысяч. Я когда меня какой-то склет убивал, он сам умирал, и еще с него дропалось до хера костей этого мусора всякого. Uh -huh. Это мне тоже бесило, я тоже за это очень сильно грустил, очень сложно играть так было. Uh -huh. Просто пойми, как мне было грустно. Да, понимаю. Знаешь. Да. Тут. Так, говорил а, а, ну, подожди, так, я не договорил, еще вместе с мечом там была самая большая рабочая лог машина а, ну нормально, да, тоже хорошо. Почему я хотел, чтобы ты перевел на спигот спи ядро в, в один момент? Ты же на пейпер перевел. Но. Объясняю. Э на спигот ядре у нас всегда работал дюб со слом. Но. Вы пришли тогда на 1.16.4. Uh -huh. И на 1.16.4 вот само ядро спигот, и вообще все, они уже это дюб со слом посиксили. Но я этого не знал. Я строил лаг-машины с R6V, чтобы тебя в упросить поставить спигот спи ядро. Uh -huh. Я его в конце поставил, мы такие чекаем осла, а со ослом не работает, блядь. Это сразу, мы такие грустные были, нахер мы это все строили, нахер Геннадию Горину донатил, чтобы он тебя попросил перевести на спигот ядро, помнишь, тебе ролик скидывал? помню такое. До сих пор у меня на канале есть этот ролик. Нормально, да. Ну, можно грустить, но лаг-машина все равно работала. Ну, Время от времени. По приколу, просто по приколу, там стримишь, мы же понимаем, что не будешь летать проверять, где лаг-машина, поэтому на стриме мы подрубали ее. Uh -huh. <laughs> из этого же ТПС, ТПС-метр появился у нас на сервере. Uh -huh. Я его попросил, чтобы было удобнее чекать, как эффективно лаг-машина работает. Ну нормально, да. Вообще, блядь, мне бы стоило забанить и не разбанивать, вообще никогда и хуже хаскира, блять. Не, если бы ты был бы хуже Хаскера, ты бы давно, бы, может быть, и вылетел. Но Хаскер хуже всех на свете! Хаскер – это объективные отношение. чего вы на самом деле любите. Да, ты что думаешь? Хаскер, ты же тоже когда-то был хороший... Не, просто, ну, господи, он бы давно мог... Просто он не может признать своих ошибок, ни одной. У него во всем виноваты мы, только мы. Хаскер, ты ты был когда-то хорошим человеком? Ну вот лет 10 назад, когда ты под подгузники срал. Ладно. хорошим человеком ничего плохого не делал, сразу подгузники. Ну, видимо, время. Ну, Аскар, 10 лет назад. Стрип, пожалуйста. Ну, когда а, а, а, а... мы тебя простим. Видео мне скидывай, я подыщу. Да, да, да. Что подожди. Что ты думаешь о новых версиях Майнкрафта? Блин, Не знаю, ну немножко играл. Прикольно, крутые генерации, там мне это все нравится, красиво. Но это уже даже не близко тот Майнкрафт, на который заходил там, ты понимаешь, с самого-самого начала. Uh -huh. От этого немножко грустненько, но с другой стороны, все развивается, это и хорошо. Майнкрафт не стоит на месте уже, как-никак, 10-11 лет, 12 uh -huh. уже даже на плаву держится и хайпа своего как-то ну, избавляет. Да, он иногда бывает прям высокий хайп был в один момент, в 2019 uh -huh. году. Но он потом вернулся в свое прежнее русло и сказать может, может тогда из-за этого у нас и сервер начал расти как бы немного игроки когда пошел хайп ну да да Потому что тогда у нас как раз в 2019 году мы только открыли и у нас сразу же считая за несколько дней почти 20 человек в этой листе было Где, да там улики снимали поганые с этими зимой даже которые ну. вообще к майнкрафту никакого отношения не имеют я не знаю почему еще мишустин ой какой мишустин дмитрий медведев не записывался как по майнкрафту ну нормально да прям было даже жопу а насчет 119 что можно сказать о чем 119 болота там добавить да ну ну такое обновление уже много новых было сказать так особо нечего ну круто круто всегда круто я ничего против этого не имею если бы я ему что-то против сказал бы если было бы что-то против, за тобой выехали. Угу. Ну. Службы да, России они ради этого и работают. Ну, то Но так не можно ровки. нечаянно сказать, что-то построишь здание ФСБ, взорвешь а его а КГБ, взорвешь его, а виноват ты ж Решил а, подарок. Ну конечно, такие истории похожие. Да, я в интернете. Но не я знаю. знаю, это фейк или нет, похоже больше на фейк, блядь. Мне тоже казалось, что то фейк. Ну, черт но... знает, может быть, реально такая история. Знает, да. а, расскажи, как будешь праздновать Новый год? А как? С семьей, как всегда. Чем мне меня... деваться? С друзьями на впитка, что ли? Да, не я, я вообще это не... не это не мое. Да, видеокарту украли больше... Карту не... как раз таки, видеокарту вернули, но у меня материнка полетела, теперь у меня видеокарта моя старая, нормальная, но процессор вообще отвон, блять МД. Старые а -а -а. древнегреческий Я ж поэтому и сижу и а -а -а -а. О сосед Песня. начал. Песня продолжается. Да. Я уже я уже заскучать с ним начал. То есть у тебя реально отплата полетела? Полетела просто в один момент. Я включаю компьютер уроки сделать, а он не включается просто. думал блок питания. взял другого контакта блок питания. подключаю, не работает. Отвез его времен, говорят, с материнкой плохо. А у меня денег на новый материнку, как ты понимаешь, не предвидится. Угу. Так что сижу, пока так. Ну, пока как пойдет, да, идет. Да, поставил туда свой жесткий диск, вроде. Ну. вроде как, все по-старому, знаешь, там тот же рабочий стол, те, те же программы. Но хуже все, блядь, в два раза нахуй стало. Угу. Ну, в тоже пала, да, полностью. Да, полностью. Угу. Очень непривычно. Ну. Давай, просто может быть немножечко тупой вопрос, но типа самую смешную историю школ можешь рассказать какую-нибудь? А, ну много таких было? Из последних могу сказать, что нас этот эм, сломали, ты знаешь, двери в пятый а -а -а. или в четвертый раз пластиковую в uh -huh. раздевалке. Я а потом здесь кину фотки на uh -huh. монтаже вставишь. Сломали гипсобетонную стену, которая вела к в раздевалке, тоже морской, рядом ага. с физкультурой, где все переодеваются. Угу. Вентиляции. И буквально, поз... И буквально вчера этот... там затегали бум в туалете раздевалки. <laughs> Мои одноклассники. Ладно, у нас вообще там в раздевалке Они... сказать... Они... Нас... И чтоб ты понимал, Немного... эта школа алгоритм успеха, так ее там раскручивают по федеральным каналам, Белгород 24, местные новости, так ее облизывают со всех сторон. Но вот ученики там долбоеба, они вообще конченые. Мы одноклы особенно, и... Ну, чтоб ты понимал, у нас есть чел из параллельного класса, который вообще в 13 лет или в 14 угнал машину, нахуй. Фу, ладно, это, наверное, во всех школах есть такой челик. Просто такие отбитые. Ч -ч -ч. У меня негр в классе есть, который мне сосок пробил этот ручкой от двери. А, ну нормально. Рассказываю. Давай. Мы выбегаем из это, из класса, кто последний до туалета, тот лох. Ага. Я выбегаю, а этот дебил передо мной дверь закрывает, и у меня ручка дверная прямо в грудь, Этот, типа... Ага. Понял. Пробила меня грудь. Я упал, и типа у меня кровь так течет пиздец, нахуй, фонтаном. У меня до сих пор шрам на всю жизнь, блядь, останется. Ага. Ну, то есть... Потом меня этот же негр на на на нахер втянул в тему курения. Ага. Из-за него и у меня это все началось, я бы так не попробовал. Uh -huh. И сколько вот я пиздюлей получал из-за этого, это просто не сосчитать уже. Uh -huh. Короче, такие истории. А в пятом классе у меня вообще одноклассник, этот в туалете, в ч... я ему свет выключил, он в темноте на подскользнулся и упал в Ой, ладно. Вообще недавно, этот же одноклассник срет, короче, я над ним прикалываюсь, беру ту этот это туалетную бумагу, мочу и, короче, кидаю, он блядь, весь бумаги нахуй мокрый, потом был он уже срет, он уже никуда не тянется. Ну, какая-то кайф, мы там творим. Не, ну это знаешь, это вообще дефолт у всех. Ну это да, понятно. Че? У нас вообще там это раздевалка, что есть насчет этой темы. У вас написано бум, у нас на пол там написано «Инстасамка топ. <свист> <свист> <свист> Я тебе говорю, там просто... И это не а! висирай, да? да, как, им уже забили. У нас был прикол недавно, прям недавно был прикол по школе. Седьмой uh, В, по-моему, девочка. какая Девочка пошла. Там нам сделали в этом году по какой-то системе точка роста какую-то новую. Придумали такую ноу-хау, какая-то херня такая. Uh, нам обновили три, по-моему, кабинета по этой <свист> системе. Хи... Кабинет химии, биологии и физики. Короче, эта девочка пробежала по всем кабинетам и большими буквами, на в... а там белые пластиковые двери вот такие, да, стоят. И просто на всех этих дверях написала Изыди. Ну, рофул я не понял. Рофул никто не понял. Потом поняли рофул, когда ее к директору вызвали с родителями. Что она рассказала. А мы это вот нам не сказали. Там, по-моему, вообще я просто слышал, что вообще сказала ее родители, мама сказала, что а вы докажите, что это мой ребенок сделал. У нас вообще камеры на каждом шагу стоят. Yeah, у нас... А у нас же в точке камеры повесили, тоже я тебе скину сейчас фотку. И ее включишь этот на монтаже uh -huh. вставишь. А из-за чего? Из-за того, что типа курят? Да, да, но почему-то повесили в туалете, где меньше всего курят. Я не знаю, они бы, что ли. Не знаю. У нас -то стоят тоже, можно сказать, на каждом шагу, но у нас как раз вот эти, в этом, в этом коридоре, где эти кабинеты, да, и нету там этой камеры, никто ее не повесил. Ну, потому что там мало кто ходит, там, можно сказать, в дальнем корпусе находится, да, там мало кто ходит. У нас у нас есть наш школа, из трех корпусов состоит из uh -huh. четырех. Uh -huh. Административный, оранжевый, синий, зеленый блок. Uh -huh. и они такие квадратные, то есть там в одном углу поставили камеру, и она все чекает. Uh -huh. Кроме uh -huh. коридоров между, э между корпусами. Yeah. У нас Но там, ну, там ну, люди, ну... не попасть, то есть бесполезно uh -huh. не получится. Uh -huh. Не, ну у нас вообще там считай сейчас вообще эту систему безопасности в школе усилили. Эти uh -huh. АРУ нам Сейчас с этого года нам турникеты поставили. О, ну, у нас не уже были. У нас вообще такой прикол. Нет, да, нам с этого года их поставили, просто там школе решила в какую-то программу втянуться. Потом uh -huh. с этого года нам влепили сейчас на двери школы, да? Нам поставили магнит, то есть э, в школу попасть просто так невозможно теперь никому. То есть надо делать звонок вот этот, по домофону, да, тебе если хотят откроют. Oh. Я тебе говорю, oh. я раз это... Но. У нас стоит рандомайзер, типа ты температуру меряешь, там а. рандомная температура показывает, да, вообще, нахер нам нужно. Там и об этом же нам... Вот так меряют, знаешь, мы... Я в первое время тогда, в прошлом году ходил такой, начинаю, вхожу. Пип. 35,1. Проходи. О, Настя, температура. Проходи, я такой, чё? Ну а чё, а ч им вообще должно быть не все равно? Ну, самое главное, учись, учись, слава богу, радуйся. И, и нормально. Ну. Вообще, раньше этого, этого все не предвиделось, то есть. Ну, ну, ну, и об этом же. Ой, Просто я взяли, видео скину. взяли так на Чекай. середине. Ага, окей, я да. тебе телеги видео скинул, я стою в кабинке и снимаю вот эту вот камеру, там она прям чекает, твой писюн прямо видно. Что бы это. Там, наверное, социальный педагоги как они такие, знаешь, такой джаг-джага делают. Мелкие, любят пацанов маленьких. Я тебе моих одноклассников скинул еще случайно. Да нормально. А, ну нормальная камера, хорошая, согласен. Вот стоит там, может, чекнуть Да, я вижу. Прямо видно. Не, ну просто гениальная камера, я тебе так скажу. Просто mm -hmm. в самом гениальном месте ее повесили. Я тебе говорю, там вам не говорят просто, у вас в туалете камера уже стоит. Именно в туалет встроенная. А этот туалет уже все посетили в школе, все посмотрели, все селфи сделали. А -а -а. Это местный тренд. А, ну нормально, тоже хорошо. На эту камеру да. было отведено 100 миллионов долларов. Ладно, давай следующий Давай. Так, вот ты говорил много кто уходит, да? Вот кого бы ты хотел, чтобы вернулись они на сервер? Особенно. Арт, вайнс, ханов. Um, кто бы, кто бы, кто бы еще. Да, ну вот вроде вернулся. Я хотел, чтобы вроде вернулся. Давно его не видел тут. Ну и в основном, да, кейк, шейки, чтобы вернулся, милопи хочется. Угу. Такое. Ну из всех таких нормальных людей, которые были, да? Угу. Естественно. Ангростик вообще там непонятно где. Ангростик умер а, похоже. А Ангрост вообще сейчас с радаров его не. Его не мы поймем. потеряли, мы потеряли Ангрост по-моему реально со всех радаров. Мы не понимаем где он. Он как мне сказал, он в папку шел. Немного. Папку шел. Да, он пошел в папку Ой. больше играть. Жуст Миндец. ушел. Я не могу понять где Жуст вообще. Жаст вообще. Су... Нормально. Я его тогда запомнил, я тебе говорю. И все. Джаз тоже крутой чел, он с GTF-кой руководил Ну, А сейчас он просто исчез, непонятно где. Про него вообще ни духу, ни слуху. Они как будто, я не знаю, они испаряются буквально. Вот то есть ни слова, ладно, знаешь, Милопе он это сказал. Да, ребята, он хотя бы сказал, я ухожу. Джаст спокойно играл, он помню, мы, он зашел когда 31 июля к нам, мы убили mm -hmm. дракона. все, и от него больше ни духу, ни слуху просто нету. Mm -hmm. Знать бы где он... Да. Должен... Я говорю, вот уходят многие, кто из нормальных. Понимаю, если бы уходили просто какие-то ненормальные люди, которых здесь давно никто не хочет, не видеть, не слышать. Почему? Он ушел бы Хаскер, ему сказали по-русски, что иди то нахер, и он бы ушел сразу же, нет. А мне было бы неинтересно, если бы он не возвращался каждый раз. А, ну согласен, ладно, было бы согласен. Такого цирка бы давно не было бы столько времени. Развлекухи бы не было. Ну, Но... Ну и, наверное, один из последних вопросов. Что ты можешь вообще сказать про прошлые сезон и Дирм? Что ну, самого... первый сезон был кайфовым самым, потому что мы все жили в одном месте, все в Дискорде постоянно, все. Да. Еще карантин тогда был, и большой онлайн, и со всеми общаешься, и вообще кайфово тогда было, так лампово прямо. Угу. Второй сезон тоже самый, я могу сказать, третий. Начало, вот Третий сезон именно начало и третий сезон конец, это вообще, мне кажется, два разных как будто сезона. А. Что, что для типа меня сначала началась. Во-первых, потому, что... uh -huh. Во потому что ад поменялся не во-вторых, потому что спаун поменялся. Все города поменялись. Uh -huh. Челики, которые играли в начале третьего сезона и в конце, они в большинстве своем это разные. Ну, то есть. Это как будто два разных две разных эпохи. Для меня. До uh -huh. того, как я ушел из Росба после. Uh -huh. так знаешь, ушел в начале поиграл чуть. Ушел. Вначале я вообще рофл видо записал. Ну да, ты там вообще начинал рофл видос. Ты, по-моему, канал начал себе немного вести. А у меня и до этого был канал. Ну, это Просто да. в один момент у меня его заблокировали, видимо, из-за того, что у меня, типа, у меня голос тогда был пискам, вы вообще не дошли. А, 14 все, все, все было. вспомнил. Ты я, по-моему, да. ко мне зашел, я еще удивлю... А, я стримил, ты ко мне зашел, и я такой еще удивился, почему у тебя этого нету. модерки, Хотя угу. у тебя была. Я такой, не понял, ты, это... по-моему, мне сказал, что да, тебя заблокировали, по-моему. Я не мог стримы вести, а мне без стримов было неинтересно. Uh -huh. Но, как оказывается, я сейчас стримы не веду. В принципе, я мог бы не пересылать свой канал. Потому что, блин, этот... Э... Там столько видосов было с третьего сезона, как я там бегаю, знаешь, э, какие-то... Первый мой ролик был вообще от того, как мы снимали Шахтеров. Да. Uh -huh. Я помню там... Это было так угарно. Шахтеры вообще такая-такая треш херня, Если ее сейчас пересмотреть, то были какой-то пиздец, блин. Цирк какой-то будет. Хоть тебе будет всегда. Я там те самотырки кидаю, нахуй. Но... Кого там ебут постоянно? Коди убил из АК 47 меня, <laughs> вы что-то бежите, полчаса <laughs> по пустому. Ну, короче, забей, мы там просто рофл видео. Это самоцанка. Ладно, извините, хотел самоцанка Хаскер упала в этот момент. Не. Ну тогда его идет. Когда не мы не... будем, когда мы будем. этот. Чувак, подожди. Но... А ты думаешь, я забыл, как я строил карту для второго сезона шахтеров? А, нет. Помнишь, я строил, я строил этот ядерный, ядерную станцию. Ну, ты строил, Тоже да, в прикол. Тогда, по-моему, я не помню даже, где эта карта. Она могла 10 лет уже назад у меня удалиться, нахуй. Вот именно, вот нахер я тогда с мамой створился, то, что я, типа, играю очень много. А -а -а. Восстанавливай давай, или я... Каким образом я тебя восстанавливаю? Я даже не помню, я, когда... Я занят, даже, я не... Я, ну, да... Может, бы бхаб сделал, я не знаю, там. Даже если я сделал, я его 10 раз удалил уже, минимум. Да, потому очень что... жалко, очень жалко, потому что даже, даже спинов не осталось. Ну, потому что я тогда что сейчас тебе скажу? Я же не один раз за это время Windows 1 устанавливал. А. Вот. Я с тех пор так и не переустанавливал. Не, я тогда. Я на это на свой день рождения переустанавливал. Потому уж я тогда. Это типа я... подарок? Да, SSD-шку себе купил. А -а -а. Мне захотелось туда все на SSD все сразу же перенести. Ну, Windows основную и все, это такой... Ладно, сяду и все сделаю быстренько. Переустанавливаю. М -м -м. Ну, слушай, я бы тоже себе вендо сейчас переустановил, взял бы все, сохранил основные моменты, просто диск отформатировал, потому вот что столько и... всяких херни скопил. Угу. Не, я тебе говорю, мне обидно только заодно, что, типа, там... вот Особенно за скрины, которые не сохранились в Майнде, которые я нечаянно забыл и сохранить. Все, все сохранил. У меня столько там Кстати, было скринов ну, таких. Все, не все, но скрины с, с первого, со второго сезона у меня сохранились Реально? Ну все, Остербит! Да, да. Идем с тобой когда-нибудь снимать обзор на твои скриншоты. Мод, да, спокойно, хоть сейчас можем. Даже сейчас? Да. Ну Значит, все. Дверь... Вот эти вот скрины, которые я тебе присла, я что-то на. А, я вообще в креативе видишь, тут стою, это второй сезон, то сразу понятно. Но это ты забей. Вот тут видно на втором скриншоте наш город как бы очертания. Ну да, ну да. Interesting ЮТ то есть ты еще тогда не месте интерес. Ханов со скидном Шрека от 6В. Вот они тут прикалываются. Было очень круто, потому что я случайно Ханова забанил. Сейчас тебе скрины пришли. Забанил Ханова по IP. И э, я хотел его запардонить, но не получается. Ну нормально, да. Я забанил случайно, мы после этого решили просто взять и построить ему могилу. <свят> а, помню, я сейчас вспомнил, что за могила. <свят> она там стояла до конца сезона, даже когда Хаскера, ой, Хаскера, дай бог, Ханова разбанили, она сразу стояла. А, <свят> Я вот он такой... тут а, я помню, там какая-то могила такая была насчет Хаскира тоже. Его тогда банили за, за дюб, его тогда банили. Uh -huh. И такой прикол, он куда-то бежит, а я все в этом в инвизии за ним наблюдаю. Он куда-то бежит, туда бежит вообще за километры. Я все лечу, он прибегает к какой-то могиле построил себе. Uh -huh. И там под могилу вещи начинают прятать свои. Я такой... Ну ладно, тоже нормальный человек, я просто эти вещи сжёг все. А чё, я знаю, чем эти заканчиваются. Он сейчас туда положил бы, вышел, зарегистрировался через новый ник, ну и непонятно угу. где. Ну, это наша любимая стена. Так, следующий, да, скриншот, это наша любимая э, причина, по которой меня лишили модераторки. Тут, короче, я сначала вот эту вот стену, которая была не сетнута, Uh -huh. Я ее просто занял лавой, чтобы она там, типа, красивая была стена из лавы, но она выглядела колхозной, я решил ее просто сетнуть. Uh -huh. Но, как мы ее видим потом, я уже без модерки. Тут <laughs> мы этот, прилетели на секретную базу, uh -huh. ее самой этой базы не видно, но вот это именно оттуда в скрин, то есть вот Ханов, ХАР-6В, они именно там стоят. Здесь, по-моему, зарождение э, мха видно по блокам. Ну, если вот так, честно, я тебе даже скину. Вот если присмотреть... А, так, это у меня это... просто, это у меня просто текстурпак. Ну, просто текстурпак, ну, как бы за рождение такое красивое получалось бы. Значит, ты знал, что будет. Мог, спустя сколько-то версий. Естественно, естественно. Это а у у вот, вот, вот это я показываю то, что тут, да. То, что тут типа сетнуто, потому что тут прям все так идеально, знаешь, как будто так сгенерировалось. А -а -а. Нормально. И это вот мои доки были того, что не сетнули. Это Хана все скин новый поставил. А, это тогда, что? Это получается, вы тогда на них как раз говорили, что у них как бы <сёк> все Да, это мы на них гнали. За... А. Угу. Вот это вот Хас... этот... Ой, Хаскер. Ханов опять скин поставил новый. Просто не новый, а старый просто. Э, ну да, он... у него сначала этот был, потом со Шреком, потом опять этот. Ну. Самый его прикол в том, что у него глаза одни и те же были всегда. Угу. <сёк> Вот это э, art 6 в. кстати, вот эта вот синяя комната с ламинариями, ага. мы там тупо все время сидели и стандали херню в Дискорде. Нормально. Вот э, просто... Там жители же, у вас были. Жители, вот да, там. мы там снимали рекламу энерго... энерго этих... обогревателей. Вот это Ханов просто хуйня какой то занимается. А, вот это вот 9 мая, у меня даже на 9 мая стрим был, насколько я помню. У тебя был стрим, у меня был. Я, помню. Я очень тогда хорошо подготовился. Вот твой скин с этим. Да. С каким-то блядь. Ну, не до Сталин. Не, не до Сталин, получается. Ну... У меня какого-то чили -хера там делают э, два стака динамита, но ты забей. Я забил уже, забей. Так, вот это непонятно, что. Ладно, отправлять не буду. Это какие-то координаты, это из моего выживания, это не важно. Сейчас. Ага, ну это со стрима, где мы с 6 v проходили Майнкрафт, но это к дерьму не относится. <соспособление> <соспособление> Какие жду... А, вот это я вернулся на сервер. <соспособление> <соспособление> Пацаны, я, я не думал, что это сохранилось, но первый РП-эвент на сервере вообще был именно вот в этом доме. Ты помнишь его? А, все, вспомнил. Ну, туда, да, меня засадили, по-моему. Да, это моя дача. Я когда пришел только на сервер, я когда-то только пришел на сервер, Это меня... уже, смотри, было 593 третий день. Вы же полностью, если... С, от, mm -hmm. а, а сейчас у нас на сервер... А, чего? А он сбрасывается. А, он сбрасывается. Фу, блин, интересно тогда. Да. Мы уже mm -hmm. сколько лет-то уже прожили. Там, по-моему, последний раз, наверное... А то он до скольки, до трех тысяч дней доходит? Походу получается да потому что было две 500 последний раз когда я смотрел смотри этот и мой портал то есть и, в принципе если выжишь карту третьего сезона можно там поискать портал и э, а, мой я, дом а... сгоревший а... Мы, мы его потом сожгли а ну да ну да и мы убежали с пятью стаками пороха в карманах А да. это было прикольно первый вент такой самый такой нормальный но все равно ну... дальше меня потом приняли после этого в розовый сити ивента uh -huh. И вот это Ангороз в скне короля просто сидит и все, мне тогда уже приняли, получается. Да. Дальше, вот это вот моя штука, которую ты мне сетнул, но не восстановил поганы И не надо так про меня. Вот. Ярко, не видно. Ладно. Забыл. Пока какая внутри была до того, как я начал интерьер строить. А там было все хорошо, потом обустроить, но ты ее сетнул. Вот как раз выглядел тогда, то есть вообще там пусто. А нас тогда кто-то поджег. А, -а, а, и в, в чатик Ванцу говорит город превратился в пещеру. Ну нормально тоже. Так вот это вот я пока не особо понимаю, что это. Ага, это старый ад, старые координаты наших наших адов. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, что интересного а вот это вот этот это причина по которой ангроз на меня сильно бомбил ангроз если тут посмотрит но он все вспомнил эту херню и знаешь в чем прикол я тут у меня тут была надпись sigma 1.5 Да да. такую я фото я в этом пейнте просто подрезал чтобы ее не было видно вот такой скрин поэтому в плохом качестве так, дальше, вот он у мне меня... на... Ага, подожди, вот это не обработанное, мне кажется. Да-да, это не обработанное, это без этого, без обработки видно тут Сигма. Надпись в левом верхнем углу. А, видно, да, Это я с подлетел и сфоткал. А, ну нормально, да. Точно не Хаскер, точно не Хаскер. Ну да. Ну да. Потом, потом, потом, потом упуска там, вот это непонятно. Вот это мы что-то на спавне. А, это я на спавне фокусы показывал с читами. Да. Кому ты там фокусы с читами показывал? Я не помню. Но я там что-то летал, там на стены, как пук забирался. Ага. Цыганские фокусы показывал. Ага. И никто Дальше... не написал, ну все неинтересно. Как с людьми разговаривать после этого? Даже Значит, первая, не могут. первая моя высотка. Угу. Ровно в один чанг высотой в угу. типа. потом уже другие появились. Вот это меня кто-то загрифарил. Ты мне это вос... не восстановил, кстати, даже. Да? Да, я это О, потом блядь. сам устанавливал Так, а вот опять моя башня, общий вид. Угу. Сейчас, грузится, вот она. Да, это та самая башня Цербита. Та самая башня. Обидно, а у тебя скрина не сохранила, где там твоя большая статуя на первой сезоне. Можно видео твои открыть старый и там ну, будет. Да -да -да. Там, там будет. Вот это, вот самих склинов это, этого дома у меня не осталось, но можно будет поискать. Это я просто застрял. Ну, нормально. Смешно. Но это не важно. Так, это, это не то, это не то. Кстати, на третьем сезоне uh -huh. Ярик умер в, в Энди. Uh -huh. и я случайно когда искала литры нашел бы вещи там было подписано там что-то вещи ярика про там нагрудник ярика про но я ему об этом не говорил uh -huh. потому что мне самому этот нагрудник бы не помешал короче ярик извини меня но я просто я бы, бы да. дал бы все вещи и сказал бы нагрудника не нашел ссоре uh -huh. он бы не смог это потому что по факту он потерял эти вещи Нашел mm -hmm. ты их не нашел, ты просто увидел, что есть вещи какие-то, увидел, что надпись есть. Может сказал бы на грудь, значит успел откатиться. Кто знает. <связывая> Но ну, я их нашел, знаешь, как бы уже все. Он умер. Вот это вот э, общий план дома Хаскера. Ага. Да. Потом был. Ты можешь заценить стиль всех остальных домов и дома Хаскера. Ну, после этого дом Хаскера взорванный. После этого дом Хаскера взорванный. Сейчас я покажу. Даже не постесняюсь. Вот он, взорванный. И именно после этого мне Хаскиру угрожал тем, что он мой город взорвется, что там 4 шалхера динамита, блять, откуда-то взялись. Да. Он тогда на меня очень сильно бомбил. Так, и все. Получается, я тогда уже с Росба ушел. И mm -hmm. перешел в Луглас Таун. Видно, вот тебя на фоне моего дома первого в Луг Да. Там даже нету моего института огромного, который я позже построил. Да, да потом мой институт еще и у нас построил. Да, но перед институтом я построил театр. Да. Грандиозный. Ага. Не, он мне там понравился, бедный. если честно сказать. Я, он же, очень я же в нем был. Это еще, это еще не полный, то есть там сверху еще оранжерея была под куполом. Mm -hmm. Это я еще ну, его не достроил, но вот это скрины. И... Что там еще дальше было? Дай-дай-дай-ка-дай-ка -да -ка, ка посмотрю. Это у меня чек залагало, и я попал на такую высоту в Ваде. Ой, в Ваде, в Незере. Просто чек координаты высоты. Uh -huh. Хорошо. Я, я тупо ждал, чтобы там было минус 100 х. Заскринить. Кейк 25, gov.ds. Unix Danger. Unix Danger. Ой, Unix Danger. Это тот, знаешь, кто это? Кто? Ковчег. А, да, я знаю, знаю, ковчег. Ну, ковчег и у нас кикнут больше не играет. Смотри, вот купол. Это уже а, сам а не нами. Да. Так, что дальше, что дальше, что дальше, что дальше. А дальше, как будто я не сохранилась. Я не, я не фоткал почему-то университет мой. Ну и ладно, это уже и так много скинов, я скинул. Дальше мы уже помним то, что сожалению, ситуацию, да. Так, Ой... это, это место, где... Я строил... А, нет, вот один сохранился, плюс-минус немножечко его видно. Он тоже гигантский, был огромный, пятиэтажный. А. Это мы над Яриком <baixo> Ладно, это пранк Это пранк. Ярик, не обижайся, ну этом я там такого сказал? Ничего особенного. Все, потихоньку закругляйся а то это еще... <а Все, и под конец... Давай. Под конец. Вся эта эпоха завершается. И мы минируем, Серый. мы минируем три главных здания в Розбу Сити. Ага. Чем заканчивается красивый сезон наш? Ага. На дерме. Хороший, и... крутой ресурс пак. На что? Вон у тебя ресурс пак прикольный. А, да, я помню дохера тех было. Да, сердечки. Все получается, красивые, да. да. Мы взрываем и мы взрываем все подряд. Хорошая, хорошая, хорошая. Хороший голосовый. был конец. Хороший был конец. Хороший был конец. Ладно. Давай. Ну, я думаю, мы с тобой уже, знаешь, сколько записываем твой подкастик. Да, полтора часа. Да, можно сказать. Из этого выйдет э, 15 секунд, поэтому... О, Да. там мы приветствуем Да, Ладно. Как ты, как говорил Цербит, голосуйте за Фрозера, Каста или Цена. Кто-то из них в следующий раз будет главным. Актером, назовем так. Поэтому. Слушайте, этот инсайд. Этот инсайт согласен. Этот инсайт самый лучший. А может и Хаскира позовем? Но нет. Простите. чего это вдруг? Пойдем позовем на его X World. Ладно. X World. X X X World. X X. Мы туда не world Ладно. Ладно, ребзи всем удачки и всем пока. Пока.